Всем привет! Это Илья рахманин поступил нам в ремонт снегоход Ямаха Винтуру 600. Проблемы с движком. Как говорит клиент. Сейчас мы протестируем, маленько его покатаем по нашей замерзшей бухте и проверим, что с ним и как. Поехали! Вы приехали В общем-то мы накатались Выяснили, что Надо чистить карбюраторы сначала Едет 79 километров И больше не хочет разгоняться Весь толкается Брыкается Сейчас будем разбирать Не успел я заснять мы сняли карбюратор ну, в общем-то, вот он, карбюратор Микуни Япония Весь мы его промыли бензином Все обратно собрали Отрегулировали в зазорчики Все как надо Вот такой чистый Был весь, конечно, он но просто засранный Сейчас будем ставить. Собрали. Все поставили на место. Сейчас пойдем тестировать. он должен трогаться при 3000 оборотах да. смотрим два человека Это скорость